Рад видеть каждого, кто решил узнать, как же все-таки накачать рельефный пресс на нашем теле. Это видео, это наглядное пособие по тому, как правильно выстраивать программу тренировок для того, чтобы мы видели результат. Также мы развеем пару самых распространенных мифов о нашем прессе. Ну а также мы узнаем, как же накачать самую сексуальную мужцу в теле мужчины для девушек, а именно пресс. Поехали! От чего зависит рельефность нашего пресса? В первую очередь это от количества подкожного жира на нашем животе, а во вторую очередь это от объема наших мышечных волокон. У каждого человека, будь-то взрослый мужчина или же совсем юный парень, есть мышцы пресса, просто мы их не видим из-за того, что на нем скопилось немалое количество подкожного жира. И на самом деле, избавление от этого подкожного жира в гораздо большей степени повлияет на наш пресс, нежели непосредственно сами тренировки. А чтобы избавиться от него, вам нужно просто сесть на дефицит калорий, то есть кушать меньше, чем ты тратишь. В тренировках наши кубики пресса будут увеличиваться в объеме, но из-за того, что возможно у вас есть лишний вес, вы их не будете видеть, потому что они будут скрываться за огромным количеством жира. Но если вы понимаете, что у вас нет жира, то смело можете начинать тренировки пресса без похудения, потому что они у вас будут прорисовываться. А как понять, насколько вы готовы к тренировкам? Просто посмотрите на своих сверстников. Если вы явно полнее их, то сначала вам нужно худеть, а потом уже качать пресс для рельефа. Просто запомни, что тренировки пресса не избавят тебя от жира, лишь помогут накачать сами кубики пресса. Существует просто огромная дюжина мифов про пресс, в которые тебе желательно стоит прекратить верить перед тем как начинать заниматься. Во-первых, пресс не разделяется на нижний и верхний. Пресс состоит из трех мышц. Это одна прямая мышца, поперечная, а также две косых мышцы. Верхним и нижним прессом принято условно разделять наш пресс. Зачастую в нижней части скоплено гораздо больше жира, нежели в верхней. Во-вторых, самое эффективное упражнение для нашего пресса это не те упражнения, где вы делаете по 100 раз за один подход. Просто сравните бегунов-марафонистов и парней, которые ходят в зал. Парни, которые входят в зал, делают по 8-12 повторений, а бегуны делают просто сотни тысяч шагов в момент бега. И просто сравните ноги парней зала и ноги парня, который бегает. И вы поймете, в чем здесь суть. Поэтому вам нужно использовать такие упражнения, где на 12 разе у вас уже идет отключка мышц. Как вам нужно строить программу тренировок для пресса? Я вам дам сейчас комплекс из упражнений, которые реально забьют его и накачают. Так что падаем прямо сейчас на пол и будем тренироваться. Первое. Подъем рук к ногам. Здесь самое важное во время выполнения всего упражнения быть напряженным и в фокусе. Не расслабляться. Делаем 4 подхода по 10 повторений. А как же его правильно делать? Сначала лягте на спину и поднимите прямые ноги и руки вверх. Оторвите от пола верхнюю часть спины и тянитесь руками к стопам. Опустите ноги до угла в 45 градусов, а руки отведите за голову. Не опускайте плечи на пол, прижмите поясницу к полу. Второе. Медленный подъем ног. Тут также 4 подхода по 10 повторений самое главное делайте это упражнение плавно и без рывков тут самый сок в том чтобы не подкладывать руки под попу тогда будет прям вообще мега тяжело третье скручивание с весом мы берем либо гантели либо баклахи либо что-то другое тяжелое и делаем плавное скручивание с фиксацией наших носков и вещь ложим на нашу грудь и медленно поднимаемся в пике делаем фиксацию на 2 секунды и опускаемся вниз Итак, так 4 подхода по 12 повторений. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был ваш Ренди Влад. Если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, потому что здесь будут выходить только качественные, только полезные ролики. Всем желаю добра и всем рельефного пресса. Пока.